Ребят, всем привет! Сегодня будет такая очень грустная лекция, которая бьет по самолюбию, но у кого там с нервами все плохо, вы можете не слушать. Я вас сразу предупреждаю, просто расскажу свое личное, скажем так, убеждение, да, поделюсь с вами теми мотивами, которые послужили мне для, вот, скажем так, создания вот этой лекции, да, почему я буду говорить именно такую информацию. Да, это грустно, да, это печально, но это надо признать. А, вообще, на самом деле, вы должны понимать, что для того, чтобы человек исправил а, свое какое-то ошибочное деяние, он должен сначала признать, что это деяние ошибочное. Без признания ошибки нет движения назад, ребят. Вот это простая истина, которую вы должны понимать, да, что... То, что вы сделали, это неэффективно, не работает, либо как-то а, нарушает права и свободы других а, человек. Да? Вот это нужно понимать. И нужно учиться уже не отстаивать какую-то свою позицию, которая уже э, ну, отмерла и не имеет своих законных оснований, да, нужно учиться двигаться дальше. И вот я вам предлагаю пойти, в принципе, дальше в дальнейшую жизнь как раз-таки по этому пути, научиться признавать свои ошибки, научиться признавать свои деяния, да, что они были неэффективными, э, перестать на кого-либо перекладывать ответственность за эти деяния, да, все-таки… Все делали вы сами. Что же вы такого сделали? Первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Я сейчас буду говорить некими аллегориями, да, но по факту это так. Пожалуйста, я прошу не обижаться, я просто рассказываю мир, мир без прикрас, так как он есть. Да, если вам хотите красивый мир, это не ко мне. Да, это вот дикторы центрального телевидения, там и звук поставленный, и девочки красивые, и режиссеры профессиональные. Я рассказываю так, как есть, правду матку. Давным-давно, сто лет назад, началась эта игра. Игра заключалась в следующем. Сделать определенные фермы, ну, по-русски скажу города, да, города, фермы в которые люди будут все бросать и сами приезжать. Почему? Потому что человеком движет лень. Лень – двигатель прогресса. Так было всегда, ребята, и этот постулат его не надо как-либо защищать, да, в каких-то высоких инстанциях все знают, что лень – двигатель прогресса. Человек вообще ленивое чудовище. Вот, Что с него взять? И это по факту так. Значит, мы всегда идем по пути наименьшего сопротивления. Мы всегда лезем туда, где приятнее, где вкуснее, где лучше пахнет, где лучше кормят и так далее. Да? Лишь бы нам самим ни хрена не сделать. Так вот, вот эти вот товарищи, которые правят миром, да, как вот мировое правительство, давайте его так называть, они для нас сделали некие фермы где сделали в кучу вкусняшек, да. Пожалуйста вам, ребятки, непонятно, какая работа. Посмотрите, какой уровень клеркализации страны. Это же ужас какой-то. Миллионы, миллиарды людей работают в офисах, перекладывают бумажки. И все капец, какую значимость этому процессу придают. Вот я прихожу в Сбербанк, и девочки спрашивают, «Ты здесь нахрена сидишь? Ты что, полезно сделала для человека?» Она сидит глазами хлопает. Я говорю, «Вот ну что?» Ты хлеб вырастила, ты яблоню там полила. Что ты сделала для человека? Ничего. Она сидит, бумажки перекладывает, понимаете? Мне кушать надо, мне детей надо кормить. Так иди, корми детей. Что ты здесь сидишь, эти бумажки перекладываешь за те же бумажки резанные, понимаете? В чем суть? А суть в том, что развели якобы иллюзию, видимо с некой работы, некой важности, да, вашей иллюзорной важности. На самом деле вы ничего не значите, вы ничего вообще из себя не представляете, да, ничего вы не умеете, потому что вас этому не научили в школе, в институте там, где вы учились. У нас нет предметов, которые вам помогут в жизни. Нет абсолютно ни одного. Все, что вас учили в школе, это все туфта для вот этой вот игры под названием ферма. То есть где вы коровы, по ленте у вас ползут э, корм, да, который вы заглатываете, с обратной стороны вас доет, все, и вы этому не сопротивляетесь, тут вы потребляете, там сзади вас доют, с двух сторон идет процесс. процесс... Неостанавливаемые, непрерывные. А чем вас кормят? Ну, чё, вы, вам кормят все. Вот любую информацию, вы все съедаете. Чего бы вам не дали, вы все съедаете. Сказали: надо жрать хлеб с дрожжами, все его жрут. Сказали, надо это, вы налоги платить. Все сожрали, платят, да, уже с обратной стороны там налоги вылетают. Вот. Сказали, вот это все делают. И стоят, жуют жвачные животные, смотрят тупо в одну точку, да, и не видят не видят, что происходит, что за этой фермой пола, поля, луга, есть все то же самое, все говорят, вот финансовая система, финансовая. что нам теперь делать, доходит вообще уже до маразма, давайте мы эти деньги куда-нибудь сейчас вот отсюда достанем, сюда положим. Вы не понимаете, что эта ферма? Какая вам разница, в каком углу фермы вы будете стоять, в каком углу? С этой стороны вы встанете, с правой стороны ленты или с левой стороны ленты? Возьмете вы свою еду, которая вам там по ленте ползет, да, куда-нибудь в миску отгребете и поставите, спрячете там где-то в углу амбара. Ну, ребят, ну вы чего? Ну, включайте уже голову. Представьте себе любой коровник. Вот представьте, стоят коровы, да, на, на цепях привязаны. Тут, с одной стороны, лента ползет, с обратной стороны, к вам доильный аппарат приделанный. Вот вы представьте себя этой коровой. На самом деле это так и выглядит. То есть. Вас лишили инициативы, вас лишили творческого начала, вас лишили всего». Вы делаете только то, что скажет вам пастух. Пастух сказал выйти всем на поле, потоптать грязь. Вы вышли, потоптали грязь, вечером вас загнали обратно. Все безропотно встали клиенты стоят, жуют. Для чего? Никто ничего не знает. И все сейчас в такой панике, как эта финансовая система рушится, какой-то кошмар, какой-то аврал. По телевизору не понять, что передают, банки закрывают, куда же нам деть наши деньги. Какие деньги? Та, которая фирма выпустила, ребят, все хотят свободы, но в рамках фермы. Нет, ребята, так не получится. Или у вас уже мозги совсем ватой там заросли, я не знаю чем. Но, ребят, ну давайте думать, соображать. Если нам эта система не нравится, значит, надо создать свою новую. Кто из вас что создал? Никто. Все сидят дальше, ждут. А что ждем? А ждем, когда придет другой дядя, который предложит вкуснее хлеба, да, там, по ленточке, какие-нибудь поменьше налоги пустит. Вы вот это ждете, другой хлеб, где будет лучше вентиляция, да, окна будут пошире, чтобы не только небо видеть, но еще и травку, да. Вот это вы ждете. Ну, там чуть-чуть получше, чуть-чуть жизнь повкуснее. Ну, так а что у вас, история ничему не учит? Вот, было до 90-х, была одна жизнь, вам не нравилась, да. Сделали вам другой сарай, пожалуйста, живите в другом сарай, опять не нравится. Сейчас сделают третий сарай, вы пойдете в третий сарай, а потом через 30 лет скажете, о, ну нам и третий сарай не нравится. Ну так что ли получается, ребят, а где ваше мнение? Вот все сидят, вот электричество сейчас отрубают. Какой кошмар эти мародеры. Во-первых, давайте разберемся, кто отрубает. Вам законом предоставлено, законом предоставлено напрямую заключать договора с РСО. Кто-нибудь пошел, кто-нибудь сделал. Вы знаете, кто такие всякие? И вот эти сбыты, сбыты, сбыты, энергосбыты. Кто это такие энергосбыты? Это РКЦ, расчетно-кассовые центры. Электричество не их. Это некая агентурная сеть, понимаете? Есть постановление Верховного суда, которое говорит о том, что РКЦ незаконны. Если так, то они должны счета предоставлять в своих платежках, если они реально сидят на договорах с РСО. Они обязаны в счетах предоставлять реквизиты РСО непосредственно. Понимаете? Но тогда в чем будет прикол-то? <смех> Ни в чем, выгоды-то нету, понимаете? Поэтому те, кто к вам приезжают, эти мародеры, кто отключает электричество, отключает свет, отключает там, не знаю, провода у вас выдергивает, обрезает трассы, да, счетчики выламывают, это мародеры, ребят. Это не их имущество, они совершают хулиганские действия, вызывайте отдел полиции, пишите заявление, даже если полиция не приезжает, фиксируйте факты. Я пришел тогда -то, тогда-то, все снимайте на видео, на на камеру вызывайте своих соседей пускай они подписываются как свидетели что не вы один это зафиксировали пусть там 10 20 человек подпишется что они это засвидетельствовали они это видели вот найдите того свидетеля при ком это было сделано понимаете пишите фактов побольше потому что вот эти товарищи они никто они это вот то что они на навредили вашему имуществу или имуществу рсо но вы поймите что это не их имущество они не не имели право так поступать они вообще не имеют права ограничивать вас от потребления откройте их лицензии откройте их акведы посмотрите на что они имеют право на что они не имеют права но ребят давайте так да вот вы сейчас все страдаете, что система пытается, вот вы как бы понимаете, да, что уже все, вас система не устраивает, и вы пытаетесь выйти из их коровника. Система вас не выпускает. Почему она не выпускает? Да все очень просто, потому что, извините, там доильный аппарат приделан, а вы хотите, значит, жрать их блага, да, вот это то, что они вам по ленте подают, и, значит, это молоко не давать? Интересно. Интересное кино получается. Так не работает. Вы если решили им не отдавать свое молоко, да, так вы не жрите с их лента, ребят. Но сейчас есть очень много разных альтернатив по альтернативному, по тому же эфирному электричеству. Обратите свои взоры туда. А как же у меня будут работать комбайны, телевизоры, и так, далее? прекрасно все работает, ребят, прекрасно. Люди делают уже у себя в гаражах и генераторы, и все, а вы сидите и ждете, как, как, что вот дядя вам дает, а вы платить не хотите. Вы изначально согласились на эти условия, тогда пойдите на свои условия, ради бога, но отрубили они вам свое электричество, да и подавитесь, перейдите на альтернативные методы, в чем проблема. Вы что с ними боретесь? Вот у меня сейчас очень много людей обращаются, да, все борются с управляшками. Какой беспредел, какие управляшки. Я говорю, вы зачем с ними боретесь? Вот объясните мне, пожалуйста, но ну, если вас не устраивает управляющая компания. Первое, что вы должны сделать, собрать общее собрание собственников. Каждому собственнику донести, что происходит, почему, разложить, подготовить петицию. Каждому в доме, в МКД, в поселке, где вы там, на улице, каждому подготовьте. Соберите собрание. Сейчас выпущен закон о протоколах общего собрания. Есть прям четкое постановление, где все прописано, как должен выглядеть протокол. Что в нем должно быть? Соберитесь, подготовьте, соберите подписи, назначайте. Значит, кворум, понимаете, выберитесь общим собранием собственников, проголосуйте за МСУ, за любое ваше учреждение, сделайте некоммерческое какое-нибудь НКО, да, либо там потребительский кооператив, что-нибудь сами создайте, и уже от лица своей личной организации, да, выбранной народом. Напишите постановление, напишите ваши уставы, распоряжение, что «Земля моя, дом мой». Разговаривайте напрямую с администрацией, с РСО, без всяких вот этих шавок. Просто их исключите из своей цепочки, исключите из пищевой цепочки вот этих тварей. Это гораздо проще и эффективнее. Вы победите без борьбы. Зачем вам с ними воевать? Конечно, они не отдадут свои позиции. Они там с дойным аппаратом носятся, а вы корова, которая решила уйти от этого. Вы что? Какую, как же они такую корову-то отпустят? Ее доить можно вечно, пока не сдохнет. Ребят, Но ну вы поймите правила игры, если до кого-то еще не доходит, буду рассказывать вот так. Да не надо с ними бороться. Найдите, придумайте. У нас русский народ очень изобретательный, у нас соображалка развита. Да, помните русские сказки? Чем брал Иван Царевич? С микалкой. Смекалкой, хитростью брал. Он без войны победил, и Кощей Бессмертного, и Дракона, и всех-всех, без войны. Он никого не убил. Научитесь-то на русских сказках, никто никого не убил ни разу. Вы видели хоть одну сказку, где Иван Царевич там дракона порубил? Да нет, он потом с драконом водку пил, все нормально у них было. Да, мед, пиво пил, там по усам текло, в рот не попало, и Дракон там потом прислуживал ему всю оставшуюся жизнь. Ребят... Но так надо учиться у наших предков, не надо ни с кем воевать. Взяли все, придумали свое, разобрались, да, получили образование. Сейчас, пожалуйста, очень много умельцев. Я вам так скажу, если кто вот сидит зомбированный в городах и не соображает, что происходит, то я вам расскажу такую историю, даже секретную историю, что у нас очень много а, сейчас уже образовано, построено, строятся и будут строиться экологических поселений, куда люди целенаправленно уезжают из городов. Они работают в этих общинах. Да, ребят, там общины. Ну, я, конечно, понимаю, что не каждому дано. Ну, а как вы иначе хотите? Да, то есть вам придется в любом случае выбирать. В любом случае вам придется когда-нибудь, раз вам это все не нравится, прекратить быть коровой. А для того, чтобы прекратить быть коровой, надо куда-то самоопределиться. Вы можете пойти, как вариант, да, в какую-то вот такую общину, и к поселение Их сейчас полно. Да, там вам всей общиной, как в советское время, построят дом, там помогут участок разработать, все дела. Но вы должны тоже вкладываться точно так же. Будут строить дом соседу, значит, пойдете соседу помогать. Кто-то там с детьми сидит, кто-то там хлеб печет, кто-то там урожай собирает. Понимаете, люди живут общиной. И общинных строев у нас полно по России. Они просто не афишируются, ребят. И земля на них выделяется, потому что земля принадлежит народу. Люди образовывают свои какие-то поселения, они объединяются в общественные организации. Я вам больше скажу, этих общественных организаций полномочий больше, чем у государства. Поэтому частично эти организации были запрещены к регистрации с 2012 года, но вы можете приобрести совершенно спокойно эту зарегистрированную форму до 2012 года да, и на базе нее, на базе этого юридического лица что-либо делать на абсолютно законных основаниях в рамках той же самой фермы, которая вам не нравится. Да, Откажитесь от их, я не знаю, магазины вам не нравятся, продукты там, пластик там вообще ужасно, есть ничего нельзя. Пожалуйста, сделайте свое, сделайте там деревню и поселение ваши дачные поселки, сорганизуйте, сорганизуйте, научитесь управлять своим имуществом, своим домом, э, своими землями самостоятельно, у нас очень много умельцев, очень много изобретений, посмотрите в ютубе, уже ребята давно все сделали, да, электрические генераторы сделали, которые работают на альтернативных источниках энергии, да, очень много изобретений всяких-всяких сделано, очень-очень много. В конце концов, механику никто не отменял, ребят. И механические машины, да, и механические какие-то устройства, а, которые были у нас до 19 века, они до сих пор прекрасно сохранились, до сих пор все работают, да, в отличие от всех наших кофемолог, там, я не знаю, каких-то комбайнов кухонных, которые где они? Год-два и все, их нету, деньги на ветер, стоят бешеные деньги, сейчас и по 20, и по 30 тысяч эти кухонные комбайны. Дай бог 2-3 года они отработают. Вон у меня у бабушки стоит комбайн 17 века. Что ему будет? Там такая сталь сантиметровая, понимаете. И вообще ничего не будет. Вот где делай с ним, что хочешь. Все можно сделать. Вот. Но я, как бы, не призываю да, сейчас раскопки делать, а просто к тому, что поворачивайте мозги в другую форму. Если вас это не устраивает, сделайте свое так, как вас устраивает, понимаете? И в этом живите. Вам никто не может этому препятствовать, ребят. Ну вы ж поймите. Важно ваше самоопределение. Если вы считаете себя свободным человеком, так идите к этой свободе. Да? Идите, придумывайте свои источники там, питания, свои источники энергии. свои источники, Придумывайте, делайте, объединяйтесь с такими же умными творящими людьми, с такими же проснувшимися, осознавшими, что они человеки. Делайте, объединяйтесь, вам никто не запрещает. Нет, ну у нас же народ объединяется, понимаете, ради того, чтобы воздух посотрясать, повозмущаться. аха ах, ха ах, ах, эти сволочи. А как это они наши банки рушат? Как это эти банки, сволочи берут кредиты? Ну, а что вы лезете в эти банки? Ну, вот что вы лезете? Ну, не лезьте! Закройте все свои счета. Закройте. Есть альтернативные способы взаиморасчетов. Полно этих систем, ребят, полно. Вот банковская система, рухнет, что нам с ней делать? Как же мы теперь без наших денег? У вас есть время. Я вас предупредила, у вас есть время. Изучайте тенденции рынка уже давно куча людей, открыла свои электронные деньги, электронные системы взаиморасчетов. Изучайте этот вопрос, ну что же вы сидите, ждете, когда вас нахлобучит, а? когда у вас коровник, вам на голову-то рухнет, ну что вы сидите, ждете? Или вы думаете, что сейчас придет другой дядя, построит вам другой коровник, да, там будут окна пошире, помещение попрекраснее, да, и, вы, и у вас жизнь наладится. Но вы как были коровой дойной, так вы и останетесь этой дойной коровой. Какой бы руководитель там ни пришел, вы этого не понимаете, что ли? Почему нельзя взять и сообразить, там, раз я свободный, раз я человек, раз, значит, меня вот это все не устраивает, да? Опять же, давайте тогда что-то делать другое. Давайте найдем единомышленников. Кто будет, кто-то там свет разрабатывать, кто-то это, кто-то это, кто-то. У нас половина народа тянется на землю. И сидят такие: ой, землю не дают, землю изымают, до земли куча, куча. Вопрос в том, что вы что делаете? Вы у этого, кто владеет коровником, просите его же землю под коровником. Понимаете? Но это его земля. Вы сделаете так, чтобы она была ваша. Вы закрепите это законодательно, и никто вас не тронет. Никто не тронет. Вот у нас сейчас весь Одинцовский район сносят. Весь практически. Самострой. А почему? Вот люди ходят в судах, сражаются, нет, чтобы сообразить. А давайте сейчас быстро все объединимся, сделаем там МСУ, скажем, что земля наша, пошли все лесом. Почему так нельзя? Почему такие альтернативы не рассматриваются? Я не знаю, я не буду сейчас голословно говорить, может быть, они и рассматриваются, да, я просто накидываю как варианты. Варианты всегда хитрость и смекалка, это будут лучшие качества русского человека, понимаете? И а, они сейчас вас намеренно втягивают во всякие сопротивленческие движения, в борьбу, в суды, еще во что-то, еще во что-то. Я вот, допустим, прихожу к такому выводу, 4 года побывших в судах, я прихожу к такому выводу, да нифига это мне все надо. Вот. Я совершенно спокойно думаю, можно купить где-то дом, там объявить, ну, не купить, построить, не знаю, что это сделать, объявить МСУ, там все сорганизовать, понимаете, все альтернативное построить поселению. Закрыть нафиг все считать, пусть они там хоть обсудятся. У нас сейчас люди дошло до того, что бегают, отзывают свои данные персональные, закрывают физическое лицо. Ну, ребят, ну смехота, а, ну смехота! Чего вы боретесь там с этим коровником? Ну смехота, ну вы это свободный человек. Какая вам разница, кто там э, украл ваши данные, и что на основании этих данных сделал? Вы-то к этому какое имеете отношение? Объясните мне, пожалуйста. Вы к этому никакого не имеете отношения. Понимаете, физическое лицо – это ваша собственность. Не более того, то, что кто-то завладел собственностью и что-то там с ней делает, да, ну и хай бы с ними, пусть они это делают. Чего вы-то сопротивляетесь? Вы собрались, уехали, вон делайте, занимайтесь своей жизнью, не знаю, там вы на Гуау едете, живите, там, ешьте кокосы, все прекрасно. Но я утрированно говорю, ребят, но тем не менее, понимаете, там можно сделать все. Можно сделать и на нашей земле все. Вопрос в том, чтобы как-то объединиться, собраться, да, вот вопрос самоорганизации, просто в самоорганизации, пока вы сами не встанете со своих диванов, да, не, не, про, не изучите какую-то тему, не разобьетесь там скажете, а вот я вот эту тему раскопал, могу помочь организовать в этом вопросе, кто-то там кому-то интереснее с электричеством разобраться, кому-то с сельским хозяйством, кому-то еще с чем-то, понимаете, а, у нас же очень способные люди в, в стране, на нашей земле родятся очень способные люди, интеллектуально развитые, так можно всех объединять. Конечно, это не исключает того, что будут всякие приживалки, но даже этих приживалок можно а, очень хорошо задействовать. Очень хорошо. Кто-то должен с детьми сидеть, да, ну, кто-то хоть одним глазом, но будет присматривать. Но, ну, ребят, ну, можно всегда самоорганизоваться. Ну, чего вы сражаетесь с тем, с кем сражаться не надо? А, я вообще вот, между прочим, очень... Признательно, допустим, нашим индийским друзьям, которые сделали в свое, в, свое, в свое время очень хороший такой вот показательный акт, когда они против британской корпорации боролись. Они, между прочим, у них была в Индии война не с, не с Британией, не с самой страной. Они э, боролись с Ост-Индийской британской корпорацией торговой. То есть это что-то, вот у нас есть торговая корпорация РФ, да, вот все же знают, да, что РФ это торговая корпорация. Так вот, в Индию пришла такая же торговая корпорация, называлась она э, Ост-Индийская Великобританская корпорация, и они там установили все то же самое. То есть а, у нас уже есть готовый опыт, ребят. Просто есть готовый опыт индусов. Но ну, изучите вы этот опыт. Ну, его, его же великолепно можно брать. Они за год решили свою проблему. За год, что они сделали? Они а, прекратили покупать их товары. Они прекратили регистрироваться в их банковских системах, просто они оттуда все позабирали, все, что было, позакрывали все счета, прекратили покупать товары, прекратили пользоваться их услугами, то есть объявили полный бойкот. Сделали внутренний между собой, и через год система просто ушла без боя и без пыли, потому что торгаши, ребята, только там, где выгода, все. Это, знаете, тараканы там, где грязно и где много пожрать. Если у вас будет чисто, стерильно, там не будет тараканов. Так вот этих тараканов надо точно так же, только стерилизацией убирать. Сделайте свое помещение стерильным, не будет у вас тараканов. Они сами уйдут, вас жрать будет нечего. Ну, я образно, конечно, говорю, ребят. Но потому что до многих не доходит, когда им напрямую говоришь, не доходит. А вот образно до всех доходит. Вы поймите, что у нас есть прекрасный опыт в нашей истории человечества, есть прекрасный опыт наших собратьев индусов. Они это уже сделали. Да, они после этого не смогли сорганизоваться, им объявила эта торговая корпорация, мировая объявила бойкот, поэтому в Индии жопа полная. Но, ребят, опыт-то есть, корпорация-то ушла, зато они стали свободны. И то, что они дальше не смогли, просто не смогли, понимаете, ну это уже второй вопрос, просто второй вопрос. Вот, Что они не смогли получить доступ к своим счетам, их намеренно там всех просто вот уничтожают именно вот этой вот нищетой, вот этим ужасом, то, что у них там творится. Но это намеренная история. Но опять же, смотрите, сейчас что у них там происходит? Какую они политику заняли? Они заняли политику обслуживающего персонала. Они обслуживают эту всю систему. И что они сделали? Они сейчас нагнули всю систему. Все э, у нас хакерские центры, все программное обеспечение на сопровождение у индусов. Ребята, да, индуски, индийский английский, самый суперский английский, хочу вам сказать. Сейчас какую корпорацию не возьми, все обслуживается там. Все технические центры у них, все там. Там вообще у нас, э, как этот город-то называется, господи Ма, вылетел из головы, хотела он быстро, Мумбай. Мумбай у нас, между прочим, IT-центр мира если кто не знал, все банки ваши, все-все-все, все сидят, сервера стоят, но они не, не стоят физически, а сервера обслуживаются мумбайскими товарищами, и там со всего мира живут программисты, и сейчас, кстати, все программисты там, потому что не в Америке нифига, как нам тут всем рассказывают, все там, там единый центр, что они сделали? Вот они сейчас бастанут, и встанут все ребята. Они забрали подковерная война. Вы что, этого не знаете? Просто вы не зацикливаетесь, не понимаете, что происходит. Вы оцениваете ситуацию в глобальном, в мировом масштабе. Где проверить? В интернете проверьте. Вы узнаете, что Мумбаи у нас IT-мекка всего мира. Вот и все. Они обслуживают все, технические специалисты, все там, любой системы. Почему? Дешево. Их много, делают быстро, качественно. Любую систему возьмите, все обслуживает Индия. Что произойдет, если Индия вся встанет в один прекрасный момент? Наши собратья, между прочим, Индия – это наши славяне, это наша славянская ветка. Индия. Если мы скажем, что, ребята, все, стоп, все, все рухнет, понимаете, что сделал Китай? Посмотрите, что сделал Китай. Китай перетащил на свои поля, да, все производство мира, все производится в Китае, Apple в Китае, дрибок uh, в Китае, все, что не возьми, все в Китае производится, абсолютно все. А сейчас, если Китай встанет и скажет, а мы не будем, что произойдет, ребята? Производств нет нигде, вы понимаете, централизация происходит. Они раскачали вот сейчас центробежную силу, сейчас все централизация. Централизация коров на фермах в городах, да, людей в городах, коров на фермах. Централизация it индустрии в Индии, централизация в Китае, централи производство, да? централизация финансов всех денег где? В Америке, да? централизация управления где? В Великобритании, так что это централизация? Одну центральную точку их рушишь, они падают все, потому что они сделали свою сеть таким образом, что каждая точка централизованная, она очень уязвимая, ребят. Но вот реально, вот останови Мумбай, все, весь мир ляжет. У вас не будет ни интернета, ни 1С не будет работать, ни черта, ни банковские системы не будут работать. Все ляжет, просто все ляжет, понимаете? Останови Китай, все ляжет. Насколько этих товаров, услуг, которые служат год-два максимум, насколько вам их хватит? А? Через пять лет уже ничего не будет. Все ляжет. Вы понимаете, что их система очень уязвима? Поймите это, наконец. Очень то, что они сделали, это очень уязвимо. Это рушится вот так вот, одним щелчком. Баца нет. Поэтому а, самая хорошая была система распределенная, децентрализованная, да, в которых а, на местах шло в зависимости от местечковых реальностей, шло управление процессами, да, выпал снег, не выпал снег, там, в зависимости от природы туда-сюда, вот так они распределялись. Сейчас что произошло? Они со всей России перетянули все в Москву. И что? Россия вся умерла за МКАДом, ничего нету, жизни нету. Что хорошего? Что... Бомбани по Москве, да, тут много местных жителей, все, нет управления никакого, да, убьется практически все население страны, оно все уже сюда приехало, что нас завоевывать, ребят, вот я вам говорю, что нас завоевывать, вот пусти ракету сюда, бомбани и все, нет Москвы, нет России». Чего? куда они там НАТО стягивают? Ну, смехота. Вот если вы понимаете эти объемы, что вообще происходит в стране. НАТО они там стягивают. О, тут НАТО, там НАТО. Да нахрена нам НАТО? У нас боеголовки средние и, и, и какой-то там дальней дальности. да? Одну выпусти, Москву сотрись с земли. Все, никого, ничего не будет. России дальше, дальше МКАДа России нет. Но даже те, кто говорят, что есть, они, а это не Россия. Это некие индивидумы, они без головы, вот этот змей без головы, он не работает. Что они там сделают, эти губеры ваши на местах? Что там сделает ваше местечко в администрации, если не будет Москвы? Да ни хрена они не сделают. Почему? Потому что губеры все где живут? В Москве особняки стоят. Где ваши живут, вы не знаете? Я вам скажу где. Где живут мэры городов? Да, у себя там отгрохали, но в основном они все в Москве живут. Далеко ходить не надо. Вот, все здесь живут, понимаете, они только приезжают, когда надо, на собрание пописаться, и то уже некоторые не, не парятся, делают себе там отдельный кабинетик, да, с имитацией, что он сидит у себя в Белом доме в городе, и сидит тут из Москвы, э, вебинары проводит. Они все здесь, ребят, если всех бомбануть, понимаете, по историческому центру Москвы, кто там править будет, а люди останутся в местах, а сколько там тех людей-то уже осталось, по официальной статистике 140 миллионов мертвых душ у нас по ФНС выдает. Это люди, начиная с 92 -го года, там уже до смешного доходит, что ребята делают такие выгрузки, кто работает в ФНС уже. У нас там есть засланные казачки-операторы, они говорят, у нас есть люди, которым там 140 лет, и пенсию, получает, И самое главное, снимает ее, понимаете, там до смехоты доходит, там 93 года человеку. Ну, вот такие вот они делали оценку, сколько 70 миллионов практически нашли людей, которых по возрасту больше... Uh, больше 90 лет они брали отбор, говорит, ну мы не можем, да, столько, у нас что, столько стариков живет? То есть, понимаете, половина населения, по данным ФНС, это, это вот старики. То есть, по большому счету, каждый второй должен быть возрастом больше 90 лет. И они говорят, в России 100, 140 миллионов, по предво... это вот, знаете, по таким по тщательным подсчетам, а по нечательным 170 миллионов. Ну, это значит, что они еще хапнули там, наверное, не знаю, с 17 -го года э -э, царскую Россию еще Оттуда мертвых душ притащили понимаете что они делают а почему они этих мертвых душ притащили да только из-за того чтобы получить доступ к каждому расчетному счету они его не закрывают доступ нашими советскими деньгами золотом которые обеспечены в госбанке ссср то есть они не ставят на списание ведомости по смертям почему потому что тогда там вступает в силу правоприемства то есть родственникам надо передать понимаете а, а родственники, они как главные опекуны, да, знают всю все эту историю с опекунством, что государство наше опекун. Поэтому вот такая вот у нас история творится, ребята. Но на самом деле все вот очень переживают, что делать сейчас с финансовой системой, куда свои деньги девать. Они не ваши, вы поймите. Вот когда вы поймете это, что деньги не ваши. Поэтому у вас такая жопа, что, потому что деньги не ваши. Деньги их, и только, знаете, директор коровника считает, да сколько он сегодня даст корову, а сколько не даст. Вот. Прекратите уже подчиняться этим директору коровника. Выйдите, давайте уже что-то делать. Ну вот реально, но ну, все это. А, а что же нам делать? Да чего вы боретесь с этой системой? Вас, между прочим, никто за ерму не привязал. Вам, вас цепями ноги не связали, вы свободный человек. Вы осознаете, что вы в коровнике. Да? Бороться с коровником бесполезно. Не нравится коровник, выйди, пойди на вольные луга. Пожалуйста, делай там, что хочешь делай. Но главное, правильно делай. Голову включай, сорганизовывайся с толпой. Да, а то сейчас люди там по настрою, теперь их признали самостроим вот у них горит трагедия Но ну, так что горе-трагедия, что вы ходите, вы в суды доказываете, уже понимаете, как система устроена. Но ну, возьмите, вы самоорганизуетесь: у вас есть все эти инструменты. С вами уже и так, и сяк, никто не хочет думать, ну вот никто не хочет думать. Вот, поэтому... Ребят, всем предлагаю да, перестать вообще бороться с этой системой, это бесполезно, нужно пойти по пути, э, ну это, я считаю, что это лучший вариант, да, пойти по пути Индии, отказаться вообще от пользования услугами торговой корпорации, пусть она тут сама засохнет на корню, если ей никто не будет пользоваться, то она и сама уйдет, понимаете, мы же своими действиями, бездействиями поддерживаем ее. Мы ходим в суды, платим им пошлины, да, за эти суды. Мы ходим в их организации, в их пенсионный фонд, в их еще что-то. мы ходим туда? Ну, вот чем мы ходим? Зачем Зачем нам это? Вот поймите, просто зачем? Вот, значит, надо как-то придумать, как, как это переделать по-другому. И очень много людей, я вам хочу так сказать, что очень много людей уже, кто с шестого года, кто с восьмого, кто с двенадцатого, кто уже работает в этих тематиках. Вот, уже ничего не надо создавать с нуля с колен, понимаете, уже, уже все работает, уже технологии есть, но если у вас там очень, но ну, рассмотрите вы другие альтернативные варианты, ну, что ж, вы убиваетесь-то, вот мне иногда порой людей, ну, просто жалко, да, вот он бедненький сражается, сражается, говорю, да что ты сражаешься, да плюнь, он уже переедет там и будет тебе счастье, нет, а как же, вот и он уперся, да. Ну, ребят, надо всегда рассматривать альтернативы, но ну, смотрите вы шире. Вот они для этого вам создают сложности, чтобы на фоне этой сложности, когда человек в стрессе, есть такое понимание, как точечное внимание. Вот, когда человек находится в стрессовой ситуации, да, он не может мыслить шире, он, он загнанный в угол, знаете, как вот лошадь, которая с шорами бежит на глазах, да, видит одну только дорогу по сторонам, не смотрит, чтобы там нечаянно кобылу не увидеть и не понести. Да. Но вот точно так же из людей делают вот этих лошадей с шорами расширяйте свой кругозор, но вам же никто не запрещает. Да, есть проблема, да, какой-то суд, да, там свет отрезают, но это тебе не мешает, понимаете, не 24 часа ты об этом подумай, ну, попечалься 5 минут, ну, 10 минут, но все остальное время пустив в конструктивное это русло, чего ж ты на этом зацикливаешься. И вот сидит такой человек, да, о, меня тут со светом, и вот он сидит во всех соцсетях, бла-бла-бла, из пустого в порожне ни о чем. Во всех этих, куда вы тратите свою энергию, куда? Зачем? всех же надо переслушать, кто там 360 сообщений-то за день наговорил. А многие сидят, вот у меня товарищ приходит, а у него 18 групп. И там все генерят сообщения. Представляете, человеку не работать никогда, не жить. Он сидит, это все слушает. Ну а вдруг кто что хорошее скажет? Вот я вот свою писулечку добавлю, пойду там куда-то отнесу. Они же мне там не отвечают. Да от кого ты ждешь, чтобы тебе ответили? Кто? Мы вообще на разных языках разговариваем. Мы для них коровы, которые мычат. Чё коровье объяснять? Она корова, она мычать только может. Чё бы они тебе отвечали? Какая разница, допишешь ты такую фразу или другую фразу, им срать на тебя. Потому что ты для них корова. А они кто? Скотобаза. А они кто? Они пастухи. Все. Пастух будет разговаривать со скотобазой? Нет, ему нафиг ничего не надо. Понимаете, ребят? Поэтому здесь нужен кардинально другой подход. Кардинально... Включайте мозги, надо думать, надо что-то делать, потому что, понимаете, пойти и бодать рогами вот, этого, вот эту вот мразь властную, да, ну, смысл? Смысл, ну, а не отправить тебя на бойню, и все, а, ничего вы не добьетесь, ничего не добьетесь, абсолютно. Собрались, придумали, как-то пошли, самоорганизовались, самое главное, знаете, что, что меня поражает, инструменты-то есть, но есть ведь инструменты, ну ладно бы их не было, была бы совсем печалька, но инструменты есть, но как вы понять, не можете. Вы просто зациклились, у вас будет, а, точечное внимание, и все, вы не можете понять, что уже, уже есть куча альтернатив, есть куча способов, да, и не надо никуда убегать, ни за какую границу, и там где-то прятаться, отсиживаться и так далее. Вот то, что нам рассказывают, да, вот там в царское время, значит, наши все а, там всякие князья, там еще кто-то, все они поубежали. Никуда они не убежали, это была исконно русская территория. Они как жили все в своей Франции, там в Германии, еще где-то, так они и живут в своих родовых поместьях, ребят. Но поймите вы это, наконец, никто никуда не бежал. Ни в Америку, как нам в фильмах показывают, они там жили. Изначально жили, это были их земли родовые. Поэтому они там и там, и, и до сих пор живут. А что бы им не жить? И все деньги в этих банках. Потому что вытащить они их не могут, но пользоваться могут. Вот и все. <смех> все, все проще, гораздо все проще. Вот, Поэтому, ребятки, надо как-то вот по-другому думать, по-другому уже учиться думать по-другому. Учиться думать шире, выше и так далее. Вот когда вы научитесь, понимаете, мы, мы изменим мир. Не можете самостоятельно, вам нужен оплод. Это все понятно, да, потому что нас совершенно разбили энергетически, да. Мы не можем себе сейчас даже восстановить хотя бы зачатки того морального духа, который был у наших русских предков, у наших славян. Но, ребят, вместе мы все равно сила. Но ищите оплод, кому примкнуть, кто реальные дела делает. Никто сидит бла-бла-бла, да, вот эти вот группы, в которых столько информационного мусора я вот читаю мне каждый раз думаю: господи люди ну чем вы вообще живете да, кто-то переживает, всех же надо послушать, проверено, не проверено, все кидают, вот эти из одной группы в другую, эти все кочует. люди в панике не знают, куда им бежать, да, вот новый человек подключили, и он бедный столько информации, как разобраться, где мусор, где не мусор, где люди правду говорят, черт и чек, вы начинают друг у друга переспрашивать, четко как... не слышат друг друга абсолютно, один одно говорит, другое другое, но, ребят, ну как-то надо уже соображать. Да, что зачем вам этот мусор ищите то а, те группы где а, по крайней мере достойно дается информация да где вам все понятно с первых фраз где люди не какие-то свои контекстные какие-то в реплики выдергивают и выкидывают да а где он популярно все объясняет популярно спокойно разговаривает с вами с достоинством с честью да с уважением что вот это надо сделать вот так, это вот так, где вас научат, где вас примут, где вас, безусловно, обогреют, да, не буду, спр... а ты мне что, да, вот. Но есть разные варианты, ребят, но... В любом случае, вы понимаете, что все люди люди, и у, у каждого есть свои проблемы и свои требования, да, вот, кто-то, ну, вот реально может сидеть там, я не знаю, неделю голодал, шоколадку попросил, да, его камнями запинали, И вообще, какое имеешь право просить, но ребят, ну, поймите, что, ну, бывает уже у людей а, иногда такое прям, как это сказать, крик отчаяния, да, вот, ну, крик отчаяния, что лю людям очень стыдно нашим людям настоящим очень стыдно сказать что они находятся в беде что их детям нечего кушать сегодня а, знаешь или или допустим ну вот реально как у меня была ситуация до да, приставы заблокировали все счета поснимали все деньги и ну да, элементарно нечего было купить детям там покушать перекусить и все остальное понимаете вот а, или ребенок просит шоколадку а вы не можете себе это позволить почему у нас вот это все порицается вот меня больше всего поражает, да, я готова, допустим, поделиться информацией с кем-то, то меня пригласили в одно сообщество, я готова была поделиться информацией, да, сказала, ну дайте детям хотя бы на шоколадку, ну я потрачу свои там два часа на эту лекцию, да, Но ну, я по крайней мере что-то компенсирую своим детям, которые у меня там месяц просят, я не могу им купить, ну я вам к примеру говорю. Вот, на что как бы меня закидали камнями, меня, я не, не нашла ничего достойнее, понимаете, чем взять и выйти из группы, так и то, люди из этой группы умудрились прийти в личку и еще сказать, как я некрасиво поступила, сказала, а, информацию им не дала, вот так вот еще начала требовать шоколадку, да, или денег на шоколадку, и вообще вот так себя человеки не ведут, какая я мразь, ай-яй-яй. Ну, ребят, ну вот для меня это, честно, было, но ну, я, я даже комментировать это не хочу, не могу, и у меня просто нет слов, потому что у всех бывают разные обстоятельства, у всех. И наша с вами задача, прежде всего, если вы осознали, что вы человек, помогать, просто помогать людям, помогать. Человеку очень сложно попросить, человек, он будет сидеть и эту свою боль, понимаете, держать в своем сердце, он никогда не покажешь, насколько ему плохо. Никогда, но вы можете всегда предложить, поддержать, да. Но что-то можете сделать, но будьте вы тоже людьми. Но То, что у нас сейчас происходит, это что-то с чем-то, да. Когда мне говорят, вот, Ольга, вы читаете лекции, сколько вы на этих лекциях зарабатываете? Когда я говорю, нисколько, все, как это, это надо продавать, у вас такая информация, надо продавать. Ну, продай, продай. Кому продать? Кому Людям, которых обобрали по ипотеке, выгнали на улицу, понимаете, которые настолько в упадническом находится состоянии, что им жить и кушать нечего, этим людям вы предлагаете продавать, да? Или кому? Вот объясните мне, пожалуйста, я делюсь информацией со всеми, понимаете, моя, просто мое ну, желание, это моя цель и желание помочь людям хотя бы воспрять духом, по крайней мере разобраться в том, что сейчас происходит, но хоть немножечко, понимаете, дать людям те точки опоры, за которые им... Нужно зацепиться, чтобы, ну, хотя бы не потеряться в этом мире, чтобы был какой-то человек или там какая-то информация, которая помогла э, воспрянуть духом, да, что не все так плохо, которая поможет ну, как-то вот поменять свое мироощущение, да, выйти из депрессии, еще что-то. Вот, но ну, сейчас же посмотрите, что делают. Целенаправленно угнетают, целенаправленно в депрессию вгоняют, и это и ведется целенаправленно. Даже в группы приходишь, да, там такие ролики присылают, такую информацию, что, ну, вот взять пистолет и застрелиться, Но ну, этого же ни в коем случае нельзя делать, вы поймите. Мы тем самым, мы продолжаем их игру, мы, мы уничтожаем сами себя энергетически, вы можете, есть у вас настроение что-либо делать, если вы расстроены, если вам кушать нечего, если ваши дети не рады, потому что шоколадку полгода не ели. Но я утрированно говорю про шоколадку, да, вот лет, сиди, лет на дворе, да, многие дети из дома не выходят, потому что родители работают, боятся, и дети сидят закрытые, одни дома, или там, дай бог, с бабушкой, да, во двор вышли и все, и домой, в городах сидят, они не могут никуда выехать, где вы, люди? Взяли бы, пригласили, сказали, вот у меня дом, пожалуйста, приезжайте с детьми на выходные, там еще куда-то, кому некуда поехать, где вот эта общность, где? Нету, они все разбили, уничтожили. Нет вот этой общности, кто нам с вами поможет, кроме нас с вами? Кто? Вот ну кто? Никто, ребят. Вот просто никто, если вы не можете, там элементарно, да, есть много семей, которые... Не знаю, там нигде жить, еще что-то. Ну чем-то же можно помочь. Я помогаю знаниями, да, я помогаю, по крайней мере, я так решила для себя что чем я могу помочь людям вот здесь и сейчас в такой сложной ситуации я могу выводить их из, из депрессии да я открыла там психологическую школу психологической поддержки до да, Психотерапию преподаю а, не просто а, как психотерапевт работаю да то есть на услугах вы ко мне придите а я вам сделаю полегче нет я обучаю людей чтобы когда меня не будет они могут это делать все самостоятельно справиться с любой проблемой можно самостоятельно я даю людям готовые инструменты понимаете я Рассказываю людям политическую информацию, чтобы вывести их немножко из депрессии, да, чтобы хоть немножечко почувствовать надежду на светлое будущее. Вот моя цель, вот моя задача: облегчить людям этот переход. Просто облегчить переход, он уже идет. Он уже идет, он уже начался. Надо облегчать этот переход людям. Не все морально стойкие, не у всех хватает энергетики, не у всех хватает, я не знаю, там каких-то других качеств, да, там не сойти с ума и так далее. У всех руки опускаются. Люди в разных ситуациях. Но можно людям хоть как-то, хоть чем-то помочь, да, Вот сидеть, разбираться в какой-то. Да, я то же самое, то же самое, что и вы прохожу. мне меня то же самое везде со всех сторон. И суды, и свет, и жкх, и там все, что хотите. И в банке и кредиты ипотека все то же самое я проходя сама свой свой опыт да делюсь с вами да делюсь давайте делать давайте вместе делать можно вот так можно вот так я готова придумывать у меня для этого есть и опыт и и желание да и возможности есть но просто иногда вот я смотрю, как люди себя ведут не по-человечески. У меня тоже иногда руки отпускаются. Да? Мне-то негде взять такую поддержку, которую, допустим, я людям даю. Ну, ребят, давайте будем человечней. Да? Да, вот такой вот у меня сегодня посыл ко всем. Добра, человечности, радости, любви всем. Все равно этот период когда-нибудь закончится и будет светлое будущее, оно однозначно будет. Мы все к этому придем, потому что у нас у всех уже рьяное желание. Понимаете, Бог не может нас не услышать. Вот. И давайте подходить к вопросам с другой стороны. Перестаньте биться, сопротивляться, тратить в напрасную свою энергию. Да? Нам, русским людям, дана смекалка, хитрость, давайте, братья хитростью. Вот и все. Вот, не надо тратить больше свое время на какие-то какие с ними сопротивления, переписки а вообще переписываться не надо, ребят, оферты. Все офертами. Они нам оферты, и мы им оферты. Все. Разговор короткий. Вот. И будьте человечными, будьте людьми, да, вот не все. Не все в этой жизни так себя прекрасно чувствуют. И если вы считаете, что вам там, я не знаю, какому-то человеку жалко 100 рублей на шоколадку... Ребят, но ну, ему же было не жалко вам доброе дело сделать. <смех> вот, я не за себя говорю, я вообще говорю, что смотрите по сторонам, вот смотрите по сторонам, у нас человек это всегда, звучит, гордый человек, это всегда гордый человек, не путайте, пожалуйста, с гордыней, да, гордыня и гордость это разные вещи, гордыня это порог, а гордость это достоинство человека. Гордый человек, ему, понимаете, ему сложно, он, ему сложно просить, ему сложно унижаться, ему сложно, потому что он прекрасно понимает, вот я, допустим, я никогда не пойду просить, потому что я понимаю, что есть люди, которым хуже сейчас, чем мне, да, и если я там, грубо говоря, смогу своим детям объяснить, у меня уже, дай бог, соображающие дети в таком возрасте, когда можно с ними по-человечески поговорить и объяснить, что, ребят, ну вот такое время, да, ну потерпите, ну без шоколадки, то есть, допустим, совсем маленькие дети, с которыми невозможно, да, и которые видят и не понимают, а вы же поймите, что детская психика, она самая ранимая. И если ребенка обидеть в раннем возрасте и не объяснить, почему нет, да, он же вырастет озлобленным гоблином просто, и потом всем достанется на пряники на печенюшки, понимаете? И с детской психикой нужно очень аккуратно, очень аккуратно, опять же, не, не следует передавливать, да, вот что там, вот мама там не может, не надо детям этого знать. Может быть, и можно с ними поговорить по-хорошему, но мягонько, да, потому что у детей тоже там жалейка включается, ребят, по полной. И у детей тоже психологические травмы происходят, они же не понимают, какие у нас проблемы во взрослом мире. Но тем не менее, да, тем не менее, я вот вижу там, допустим, детей своих друзей, всегда поинтересуюсь, а что он хочет. Да, всегда выступлю в роли той, той доброй тети, доброй феи, которая что-то ребенку сделает. Но потому что дети – это наше будущее, надо в них вкладывать. А у нас, видите, все наоборот, у нас на детей все забивается и так далее, и все думают о себе, о себе, о себе, про детей, про детей никто не думает. И я просто говорю к тому, что Допустим, гордость человека, да, вот как, не как порока, как достоинство, мне, допустим, не позволяет что-то где-то просить и клянчить, да, наоборот, я стараюсь по максимуму помогать другим, все, что, вот, что в моих силах. И если вы себя, ощущаете как достойного человека, да, что вы тоже человек, вы проснулись, вы ощущаете, что вы человек, я думаю, что у вас идентичные чувства абсолютно, да, и мы, человеки, способны объединиться на уровне совести, доблести, чести, да, и что-то организовать. Вот, но никак не сеять панику, не посылать друг другу фейки там всякие, да, какие-то новости, которые будут дестабилизировать внутреннее состояние. Я вот этих людей вообще не могу понять, зачем ты сам расстроился, всех расстроил, зачем? Ты ä, предупреди, если это действительно так, проверь информацию, предупреди, сделай людям выводы, да, чтобы они не додумались, сказать, ребят, надо действовать вот так, вот так, вот так. Вот это нормальное явление. А когда начинают там без комментариев пересылать какое-то видео, где там, не знаю, насилуют, убивают ребенка или еще что-то делают, зачем эти вбросы делать? Ну, сейчас и так нестабильная ситуация. У нас люди все уже с пошатнувшимся психическим здоровьем, но вы думаете, что вы делаете, ребят? Вот, поэтому... Мой такой большой вам совет да, и призыв. Давайте думать, мыслить конструктивно, нести ответственность за каждое свое деяние, за каждое свое слово. Да, если вы с какими-то сложностями столкнулись, ищите другие пути, помогайте людям, пробуйте, ребята, самое главное, пробуйте, ни на кого не озирайтесь, несите за, за себя, за свои решения, а, несите ответственность, а то мне тут очень много людей, очень любят присылать кучу документов. Оль, прочитай, я тут правильно написал или я тут неправильно написал? Правильно или неправильно, это не Оля должна решать. А это должно решать твои поступки и время. Отнеси, попробуй, посмотри, как на это среагирует. Получишь результат, поймешь, правильно или неправильно. Зачем ты ко мне бежишь? Я тебе чем могу помочь? Для меня правильно. А для главы администрации, которому ты пишешь, может быть и неправильно. Ты пиши, ты пробуй. Давай прокачивай себя, свои силы, свои возможности. А как ты без приобретения опыта будешь? Понимаете, вот тоже у нас люди вот такие смешные. Думаю, вот мне целыми днями заняться нечем. Да, у меня тонны этой макулатуры люди присылают. Тонны, я даже не успеваю открывать. Ребят, честно, не успеваю. Многие вещи какие-то по диагонали хотя бы просматриваю. Но многие даже не успеваю людям отвечать, потому что я уже не вижу в этом смысла. Абсолютно не вижу. Вы делайте, вы пробуйте. Хотите так, хотите так, ну, видите, что бесполезно, ну, что ты бьешься, как баран, вот в, в стену, ну, возьми, отойди, найди другие ворота, ну, найди, где другой выход, ну, подумай, ну, поищи, но, вы понимаете, в любом случае, выходы, они есть, ребят, ну, есть. Вот, поэтому не все так безнадежно у нас. Светло, светлое будущее будет, и оно будет сделано нашими руками. Я просто вас призываю к тому, чтобы вы уже проснулись, да, осознали, что такое человек, осознали, для чего человек и как человек себя ведет. Да? Вот, и как-то уже в соответствии с пониманием этого что-то сами делали, несли ответственность и предлагали. Человек, который не предлагает, это не человек, понимаете? Нормальный, разумный человек тот, который всегда предлагает какие-то другие варианты, альтернативы. Предлагайте, ищите эти альтернативы, поддержите, поддержите наших умельцев. Да, у нас сейчас очень много изобретений валяется где-то на затворках. Почему? Потому что они не признаны, государственная система это все не пропустило. Так вы их поддержите. Поддержите своими финансами, если у вас есть. Давайте развиваться, давайте вместе что-то делать. Но только нашими руками будет эта система а, сломана. Больше никак, других вариантов нет. Вот, ребят, сегодня скорее такая моральная сторона вопроса, да, нежели какие-то какие технические вещи по реализации чего-то. Но я посчитала должным и нужным вам это донести, потому что для многих, мне кажется, эта информация она нужна она нужна, потому что люди, людям нужно укреплять моральный дух, да, людям нужна опора, основа, э, вообще, как смотреть сейчас, да, и не сойти с ума на всю эту информацию. Все, ребят, всем удачи, э, всем желаю быть человеками, да, обрести эту человечность внутри себя, и давайте уже взаимодействовать на человеческих началах, да, а не на, вот вот, э, не на этих фальшивых ценностях, которые нам предлагает наша мерзотная власть. Все, ребятки, всем удачи, всем свободы, всем любви и добра.